Чем сложнее операционные системы, тем больше багов у них появляется. Вы, безусловно, можете поспорить со мной на этот счет в комментариях, но самые частые факапы в мире iOS случаются именно при обновлении iPhone с одного крупного релиза на другой. Пожалуй, iOS 16 является исключением. По сути, это доработанная версия iOS 15, где упор сделан именно на персонализацию устройства по предпочтениям пользователя. Однако, это не исключает факта, что при установке обновления iPhone может зависнуть на яблоке. Кстати, меня зовут Артем. и на волне канала Apple Finder. Так вот, ситуация повсеместная. И я неоднократно встречался с ней как на своем предыдущем iPhone iPhone 10R, так и на основном устройстве iPhone 12 Pro Max. Зависшее яблоко не такой страшный синдром, как кажется. Гораздо неприятнее, когда устройство, а вернее его система начинает давать дубу и сходить с ума на ровном месте в течение рабочего дня. Был у меня похожий случай, когда, проснувшись утром, на iPhone просто горело белое яблоко, и ничего не происходило. При этом телефон. Телефон продолжал реагировать на взаимодействие с клавишами громкости через тактильный отклик. Забавным являлось то, что телефон был обновлен до самой актуальной версии iOS. И единственной догадкой, почему так произошло, стала нехватка памяти на телефоне. Да, такое тоже может быть. Если хотите, могу даже сделать отдельное видео о том, почему не стоит под максимум забивать память вашего iPhone. Возвращаясь к нашим баранам, способов воскрешения айфона зависшего яблока или любого другого, так называемого экрана смерти, не так уж много, а точнее всего три. Первый, самый очевидный, но достаточно замудренный Hard Reset при помощи комбинаций клавиш. Сложность в том, что не всегда помню, ту самую заветную плюс временные паузы, в которых нужно держать или отпускать ту или иную кнопку. Второй вариант – восстановление устройства через iTunes. Однако, здешний нюанс – полное удаление всей информации и данных, а также временные затраты, ну там прошивку загрузить, если есть резервная копия, восстановиться из нее и так далее. Третий – неочевидный, но максимально удобный способ – сторонние бесплатные приложения для практически любых версий iOS и поколений iPhone. Ничего лучше программы с забавным названием iFixer с действительно бесплатным функционалом найти на сегодняшний день невозможно. Предположим, что я захотел установить iOS 16 Beta 1 на свой iPhone и в процессе обновления телефон завис на том самом заветном яблоке. В таком случае подключаем устройство к компьютеру запущенной программы iFixer, выбираем опцию Enter Exit Recovery Mode и дожидаемся конца процесса. После того, как наш iPhone вошел в режим восстановления, выбираем ту же самую опцию и дожидаемся, пока телефон запустится в штатном режиме. Как видите, все работает без каких-либо проблем. только поймите меня правильно Правильно, эта фишка не является волшебной таблеткой от системных недугов, с которыми может столкнуться даже самый топовый iPhone из всех существующих. Для более серьезных системных неисправностей подойдет стандартный режим восстановления устройства. В нем приложение сохраняет все ваши данные и либо переустанавливает самую актуальную версию iOS, либо обновляет смартфон до новейшего патча системы. К сожалению, имеет место быть и сценарий, когда необходимо полностью стереть устройство и установить прошивку на пустой, как будто бы новый смартфон. Для этого существует продвинутый режим восстановления, в котором даже можно выбрать, какую именно версию iOS необходимо поставить на телефон. Ко всему прочему, на сайте разработчиков доступны и другие не менее полезные приложения для вашего iPhone. Говоря об iFixer, программы доступны для загрузки в двух вариантах – с бесплатным функционалом и дополнительными плюшками за определенную плату. Специально для подписчиков канала Apple Finder мы отдаем два ключа для активации полной версии iFixer. Все, что нужно сделать, чтобы принять участие в небольшом конкурсе в конкурсе это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий к этому ролику ссылкой на свою страницу ВКонтакте. Победителя выберем рандомным методом в прямом эфире через неделю 4 июля в 21.00 по московскому времени. Меня зовут Артем, оставайтесь на волне канала Apple Finder и всем удачи в конкурсе. До скорого, пока!